Добрый вечер! Добрый вечер! Спою одну из своих новых, свежих песенок. Очень приятно, что ее выбрали для исполнения, но... Земные дороги. Земные Имеют предел для каждого свой исключительный, пределы мои я бы знать не хотел, Незнание мне предпочтителенней, Незнание преуменьшают печаль, Но стоит ли много печалица? Не вечные легкие сердце не сталь, И печень немая страдалица. Не нужно на гуще гадать Бессмысль нагущая кофейная Не может кашиться безмозглая знать О будущем что-либо деленное И всех экстрасенсов несметную рать С сакральным потоком сознания абсценную лексикой можно послать Туда же и все предсказания Творим мы историю все и сейчас Влияем на происходящее Что будет, так будет И значит для нас гораздо важнее настоящее Не буду без дела носиться к врачу Порву предсказания в хорошего со мною я знать не хочу но верю немало хорошего что будет со мною я знать не хочу но верю немало хорошего спасибо можно?